привет сегодня я хотел бы показать небольшой гайд как я сделал на два предыдущих видеоролика аватарку точнее превью не знаю многих ли это удивило такой тип превью но лично для меня он показался намного лучше уровнем чем я когда-либо делал и чисто может Кому-то это будет интересно, в общем, я решил показать, как я его делаю. Поехали. Первым делом нам нужен фон. В первом видеоролике, то бишь в блокпосте, я брал обычный скрин, а во втором видео я просто, ну, брал <смех> тот же самый скрин игры, просто который я делал кастомно. В нашем же случае, если у вас... Я взял тему космический ПК, то бишь... Ультра крутой пока. И если это космик пока, то я решил взять фон космоса. Вторым делом нам нужно взять сам пока. Здесь вы можете отделить слои для того, чтобы пронумеровать их. Ну, давайте попробуем. Я напишу сейчас вот здесь вот фон и помещу туда эту папку чтобы оттуда ее не доставать. Еще делаем, ну примерно еще три группы и назовем первую это текст. Вторая будет освещение. А нет, вторая будет эффекта эффекта. Эффекты и под третьи можете сделать как, например, рамка или Короче, сохраняем и переходим сразу же в наш Photoshop и вставляем этот ПК. Выделяем у него фон, предварительно убирая закрепление. Стираем раз. И желательно еще стереть тень, потому что тень нам не нужна. Выделяем дальше всю пикчу и вот он комп. Зажимая Shift, мы его растягиваем, и он немножко не туда смотрит, поэтому я его перевернул. Главное потерять минимальное количество пикселей. Ну вот я его поставил примерно как нужно. Можно еще немножко его растянуть и немножко подвинуть. И поставить куда-нибудь вот так. Итак, вот он у нас пока. Но кто-то скажет, что подсветка у него синяя, а вот он космос какой-то, ну, фиолетовый больше. И это так некрасиво выглядит. Теперь закинем наш ПК в эффекты. Зажимаем Ctrl и Русскую Г. И вызываем цветовой тон насыщенность. И вот, крутим. Как видите, я просто кручу, и сразу же меняется тип подсветки самого ПК. И также меняется э, нем немножко цвет вентиляции выбираем какой нибудь оранжевый фиолетовый цвет ну вот к примеру вот такой вот допустим и вот теперь у нас подсветка самого пока является фиолетовым цветом уже в принципе неплохо что нам нужно делать дальше дальше нужен текст и тут желательно выбрать какой нибудь оригинальный шрифт который будет довольно красиво смотреться в моем же случае это шрифт софт. Вряд ли я оставлю ссылку в описании. Пишем эти, пишем Космик. Допустим написали Космик и следующий пишем писи Зачем мы так сделали? Сейчас объясню. Переносим в текст. И выделяем эти два текста. И можем двигать их. Двигаем их как-нибудь красиво, чтобы они указывали на космический наш ПК. Вот он, допустим, вот он, Cosmic PC. Но цвет тоже не тот. И этому тоже есть небольшое решение. ПК, кстати, вы тоже можете отдельно потом подвинуть, если вам надо. Я, допустим, вот так вот подвину его. Выбираем цвет. Для того, чтобы выбрать цвет, нам нужно кликнуть на слово и выбрать параметры наложения. После этого для начала выбираем тень. И видим, вот тень у нас покоролась. Я ставлю 100% непрозрачности, чтобы была более выраженная тень. И ставим наложение градиента, чтобы осуществить сам план какой план берем и выбираем фиолетовый цвет вот он фиолетовый цвет и я хочу сделать его менее фиолетовым вот здесь вот все уже выходит довольно красиво собственно этого эффекта и мы и добиваемся добываемся здесь делаем абсолютно то, -то же самое Итак, готово. Как вы видите, наложение градиента действует так, что в левом нижнем углу у нас более фиолетовый цвет, а в правом верхнем он уже такой более светлый. Что делаем дальше? Дальше нам, по сути, не знаю как вам, но мне так будет легче, если я покажу игры, которые он тянет. У меня есть вот тут вот GTA 5. В общем-то, передвигаем нашу GTA-шку и уже здесь избавляемся от ее изображения. Вот так вот мы это легко сделали. Дальше что мы делаем? Снова выделяем свободным трансформированием GTA-шку. Делаем это довольно просто. Следующей игрой у нас будет Battlefield. Вот он. Да. Battlefield, мы с ним поступаем очень просто. Мы просто открепляем фон и просто переносим его. Вот так вот просто мы с ним поступили и все. Быстро, просто... И все. Я хочу сделать вот такую вот цепочку. Этот слой перемещаем вот сюда. Кстати, из текстов их лучше вынуть, чтобы будет так некрасиво. Вс. И также этот комп у нас, ну, будет тянуть, я не знаю, там. Adobe Premiere Pro А, это After Effects. Ну, это я, это я, это вс. Также притягиваем. Делаем ее чуть поменьше. Вот так. Выделяем эти три слоя и э, делаем их побольше, потому что слишком маленькие слои, они тоже к чему приведут. Все. По сути, у нас уже полэкрана заполненный, согласитесь, это уже выглядит довольно по-мажорски. Но чего-то не хватает. Как мы видим, здесь очень много всякой пустоты. И выглядит это все равно как-то не особо красиво. Сейчас вы узнаете, зачем я отдалил экран. Мы берем кисточку и прописываем тут разрешение 916 пикселей. Размер кисточки. То есть. Выделяем фон. В фоне выделяем сам наш фон. Что мы делаем? Мы должны выбрать цвет вы сейчас поймете что я делаю. мы делаем подсветку небольшую такую подсветочку желательно выделить для нее отдельный слой потому что после того как вы ее сделаете вряд ли вы потом сможете наложить на нее тени так будет довольно красиво смотреть делаем небольшую подсветочку с двух или можно с четырех сторон ну так как у нас космик пока ему надо прям много подсветки в общем, готово. Ставим параметры наложения. Одно и то же, короче. Мне всегда было интересно, как это будет выглядеть. Но тут уже наложение градиента можно не ставить, потому что по мне это будет вполне красиво. И что еще? Ну и можно еще сделать... Такие пиксели, например, они не особо заметны, но дадут красивый эффект. Кстати, их тоже лучше делать через отдельный, отдельно выделенный для этого слой. Короче, тут очень много этапов для создания годных превьюшек. Чик, чик, чик. Можно еще сделать побольше. Например, вот 66 поставить и делать чик, чик, чик, чик. Чик, чик, чик, Кстати, слишком близко к тоже лучше -то делать. Ну, короче, пусть будет так. Ладно. И тень. Нормально. Нужен на ингредиентов. <связывается> И испугался, блин. Мы наложили уже градиент на наши крапинки, сделали освещение. Итак, чисто визуально картинка смотрится уже очень красиво. И значит, что значит пора время наконец-то это все зарендерить. Но перед этим, на самом деле, я вот эти крапинки, люблю добавлять на них небольшую размытость. Я использую пиратскую версию проги. Нажимаем фильтр размытие, размытие по Гауссу. Итак, после этого у нас откроется мини-карта, где мы можем рассмотреть вот несколько крапинок под увеличением. То есть мы можем вот минус поставить и увидеть картину в общем. То есть все наши крапинки, как они будут размытие. Но если вам этого недостаточно, то вы можете вот здесь уже за этим наблюдать, как бы мыши, прибавляя или отбавляя пиксели у меня тут почему-то написано пикселы не знаю я наверное подобавлю себе ну вот такого эффекта добавил я 0,8 пикселей и что у нас дальше дальше идет рендеринг нажимаем файл сохранить как png и пишем не знаю просто пока ставим такие же настройки как у меня нажимаем ok После того, как ваш ребенок закончился, идем радовать друзей, родителей, маму, папу, бабушку, дедушку и всех.